Друзья всем привет с вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена и как я обещал наконец-то я начинаю серию видео про сауну для себя и сегодня мы поговорим о том какие материалы необходимо закупить до момента как мы начали делать сауну и какие моменты необходимо сделать этой проводкой я покажу что уже у меня сделано давайте сразу перейдем не будем тянуть время Первое, что необходимо закупить для сауны, это брусок 50 на 50, сразу хочу сказать, что в моих видео будет много чего интересного, потому что у меня будет независимый каркас, а бруски к стенам крепиться не будут. Я думаю, у многих такая проблема есть, когда газобетонные блоки, ну, дом сделанный, к ним ну, нежелательно крепиться, так как они хрупкие, либо гипсокартон. В общем, брус 50 на 50, рейка. 20 на 40 и вот видите вот такая вот доска 50 на 100 это будут у меня сделаны углы усиленные а, каркас чтобы можно было даже по сауне сверху ходить у меня высота потолков большая но ну, я думаю все это увидите дальше вагонка вагонка экстра класса а длина 220 это высота у меня сауны и метр шестьдесят две упаковки сразу по цене пробегу чтобы вам можно было посчитать брус стоит 100 110 рублей примерно трехметровый рейка сейчас скажу 40 рублей Одна вот 20 на 40 Доска стоит 250 рублей примерно. Ну, цены варьируются, но примерно можете от этого исходить. А, по вагонке вот у меня 7 упаковок 2,20 вагонка и две упаковки по метр м. А, все вместе 13 400 обошлось. Это липа светлый. Я люблю светлый сауны. Также а, у меня здесь гвоздики, шурупы куплены. Кляймеры номер четыре и три с половиной, я и таких и таких взял, потому что пазы ну, могут немножко отличаться. Дальше, ну всякие саморезики, все это стоит по там, 100 рублей, по 50 рублей, то есть это невеликие деньги. А, ну и дальше, утепление, утепление Року, я сразу для себя решил, что вот только ей пользуются, но ну, это специально для сауны бань она сразу идет фольгированная 50 миллиметров а средняя цена где-то 850 рублей за упаковку здесь 4,8 по-моему да 4,8 квадратных метров имейте в виду а дальше но ну, а дальше еще вот фольгированный скотч это будем проклеивать а углы потолок все это проклеивать чтобы благо никуда не поступал ну и теперь самое главное пойдемте в сауну помещение точнее где будет сауна и я вам покажу уже дальше так, что касается нового помещения давайте я вам покажу Оно а, ну, по ходу сразу покажу вам что у меня печка на четыре с половиной киловатта Ее можно подключить как к одной фазе так и к трем у ну, меня подвел себе в дом три фазы буду к трем фазам подключать но ну, следует у меня уголки шурупы саморезы а, уголки усиленные это как раз делать. но ну, уровень это все чтобы начать делать так в первую очередь до начала каркаса, вот это утепление все, ставьте дверь в проем обязательно сразу. Вот, потом вы к ней еще пришьетесь и она у вас будет стоить мертвая. Еще у меня вот такая вот дверь стеклянная стоит за стеклом. Что касается самого помещения, можно обратить внимание, размер данного помещения метр шестьдесят на метр восемьдесят. В данный момент оно чуть уменьшится потом. Можно обратить внимание, что по помещению сделано гипсокартоном но ну, в логостоке нет, ничего тут страшного нету, ничего с ним не будет. А, потому что мы сделаем сауну-термос с независимым а, каркасом, и, следовательно, никуда в ходить не будет. Дальше. А, сразу до того, как начали делать каркас, продумайте вентиляцию правильно, грамотно. У меня вот часть она сделана. А вот Осталось вот эти вот отдушины две сделать. Одна будет под пологом. вторая. Под потолком это уже когда просушка сауны будет происходить, то будет открываться верхний клапан и с помощью э, канального вентилятора, который у меня уже также стоит будет все это выгонять также к нему подключена еще ванна, так как ванна ванну в любом случае будет тоже попадать э, ну, влага, жар и чтобы оттуда тоже выгнать одновременно, все это будет выгонять на это обращайте внимание ну, металлизированный случае я заделал все стыки если у вас газобетонные блоки то там в принципе заделать ничего не надо сразу можно делать каркас единственное, я не рекомендую все таки пришиваться газобетонным блоком, потому что это хрупкий материал и как она дальше поведет себя неизвестно, ну вообще не стоит. Но также и продумывать необходимую электрику, у меня будет два светильника, провода специальные для ну, жаростойки, еще Вот протянут слева и справа. Также, что касается печки, подсоединения печки, как я уже сказал ранее, трехфазная у меня система в доме, поэтому подходит такой большой кабель, ну, длинный потом будет обрежется сколько надо а также приток воздуха снизу сделано она должна быть металлической не пластмасса не думайте здесь пластмассу ставить Потому что здесь будет печка воздух будет поступать снизу проходить через печку и наискосок искать куда выйти и выходить будет вот здесь то есть будет полностью обволакивать и уходить потихонечку туда-вверх, когда здесь будет открыта клапан. Я надеюсь, что это видео будет полезным всем, кто планирует только делать сауну. Да, еще чуть не забыл. Примерно вот такой вот канальный ну, вентилятор стоит примерно 2000. Ну, трубы все это где-то обходятся вместе. Все это загерметизировано. Где-то вентиляция обходит 104. Если вот принудительно, так сказать, вентиляция все вот эти коробы, заглушки и так далее, тоже это имейте в виду. Ну, в общем-то, все. В следующем видео буду уже рассказывать о каркасе и показывать, как его делать. Не пропадайте, будет интересно. Пока!